Всем привет, друзья, зрители, подписчики, короче, канал Гриффансон, да, канал Веном и Винам. Умер, и Веном, да, давай, короче, гол, конечно, начинай битву, да, мы тут хотели сыграть замечательное сражение, которое ничего не решает, ладно, точнее, оно очень много решает, но дело в том, что тут победа изи, потому что алды на месте, Да, лады тут. Лады тут. Так, ожидание игроков. У меня тоже ожидание игроков. Вот все. Э, я, не могу, я не могу участвовать в битве, пока ты не нажмешь начать битву. <laughs> 60 секунд у тебя. <laughs> <laughs> Хоть одну битву ты мы должны вместе сыграть. Верно. Должны. Такая вся меня побитая Да, ничего, у меня тоже там чуваки немножко, побывавшие в жопе некоторые. Он наконец говорит, к нам прибыло подкрепление. К вам прибыл Рим. Сейчас просто войну тебя объявляют. Да такие, идут такие грустные бомжи. Сейчас будем убирать. Идите сюда, чертовы свербы, сейчас мы вас зарежем. И врагов ваших не тоже. Не, ну у тебя, кстати, войска ничего еще. Они такие грустные идут. Опять работать? Нам это экономически невыгодно. Что? Опять работать? Вам меня не жалко? Просто из варкафта отвечу. Разы. Окей, он сам идет к нам. Ну, это же бой. Он хочет умереть. Е-бой. Да уж точно. Так, всех копеечков я выстроил в одну линию. Ну, они просто а не надо... знают, что тут есть Рим. У нас, кстати, очень жестко базовый боевой приседает. приседает Как группу сделать? Выбираешь отряды. Пролюни группы. Да создать группу. Можно даже бота отдать, а искать. Посмотреть их бой. Да, он тупо пошлет их в атаку. И ничего он больше не будет делать ливнул автогруппа ну можно типа там группу сделать какую-то определенную групповое построение ну типа так. это полная хрень ворожей и так кричат вообще просто капец ну это бабушка <смех> продаю арбузы мы тут рыбу продаем, типа. шкуры. Right for battle! <связь> <связь> да, мегастатов. Ого, у меня тут у принципов даже 62 атака. Ого, нифига, Жесткий. Очень раскачаны. Да, ну хотя они, кстати, хуже раскачаны, чем те принципы, которые были <связь> против Масилия, воевали. Не знаю, почему эти лучшие в итоге оказались странно. Очень... К сожалению, принципов у меня меньше всего, больше всего побили. Так, ты там скоро подойдешься и войска на то они там бегут уже к нам. Да, на, бегу тоже. Ну, как тебе останутся за, за спину. Ладно, что хочешь. Ну можешь, конечно, встать за спину, только я тебе это не прощу. Больше тебе помогать не буду. И Рим после этого будет... Ты знаешь, что то Тебе этого не простит, короче Рим ЧСВ ЧСВ, да, ЧСВ Вено, ЧСВ О, блин, не надо Такое говорить, а то там начнут писать Вену, ЧСВ. Вену, ЧСВ. Блин, ты, ты просто так что Что этот... Я не могу на возвышенность залезть ну я же ЧСВ. Вот и все. Ну ладно, шучу. Они куда-то стали сами уходить, так что я тоже перестроюсь. Я думал, они не будут убегать. Поэтому я тут уже что чтобы их встретить. Они сами на холм куда-то взобрались. Все, Рим Нет, нет. Нет, мы... Мы лишь помогаем нашим союзникам. Если бы ну, мы давайте. были... А? Если, если мы были ЧСВ, то мы бы... Ну ладно, мы бы так и сделали, а если бы я был не ЧСВ, я бы точно не приходил бы просто. Наша засада обнаружена. Опа, у них там кавалерия какая-то засадная. Добавь. И она Даже нападает так. на меня. Через лес. На копейщиков. Ну там, там, там не копейщики там. Ну, правда непонятно, зачем он вообще напал тогда, учитывая, что тут у него ничего нету, кроме иконницы. И он, кстати, решил нападать уже полностью, видишь? Готовься. Да, я вижу. Я буду обороняться на свою честь. Потому что их там, что-то я смотрю, много довольно Мы обнаружили засаду врага. Да, там Кава бежит, осторожно Да, я вижу Она к тебе в тыл бежит? Не успею подойти Да, где она в тылу ты что? Ты Прикаваешься, она между нами проходит На Вон, и что? зашла к тебе да где я в тыл-то? Ну там на левом фланге. Ну это не тыл, это фланг. Да. А, кто вы? На наших союзников напали, да серьезно. По-моему, на меня напали. Но и союзник пока еще даже не атакован был. Так ну кого разбили, да? Да, вроде бы. Я не вижу. Не что просто говорит, Германия, типа ну, Армения. Да, не знаю. Не знаю, о ком ты. Не знаю, о чем ты вообще. Такой страны у нас пока нету. Ну, в смысле, мы пока не знаем о ней. Таргет. Так. Ладно, там я смотрю, что их прям очень много. Так, куда вы бежите, ребята? Стопэ, стопэ. Охладите свое трахание. Давайте-ка лучше атаковать их. Так, заходим с фланга мы их окружили умрите варвары варвары умрут ну в смысле не мы В смысле не ты да да отлично этих зале. котел да я там их окружил все складывается в нашу пользу как приятно это слышать. Конечно же, Рим здесь был главным игроком. Ну да, да, я откуда-то в Какие-то свебы, то ли снебы, не знаю, как их зовут вообще. Чем вообще мою под за них я не понимаю? Самое важное. Наши остались без снаряжения. Серим как обычно не победим. Не победил? Не победим. А. Ну, ладно. Не расстраивайся на остались без снаряжения. Когда-нибудь и повезет варварам Свему оказаться рядом с римом в авангарде, да? В авангарде, да, Рима. Привет. Ну все, засада. беги. Засада. Это засада. те варвары. Ну в смысле не те варвары, другие. Добег... Добиваем их. Добиваем а, себя. Отхватили, называется, от большого брата. Веща. Веща, да. И большой брат за всеми следит. Наша засада обнаружена. Ты знаешь, как это... Страна типа Латвии там, а я типа как это... СССР, Россия там. Пришла, помогла. Но. Ну или Беларусь. Ну в смысле, я имею в виду СССР еще. В стране советского блока пришла, помогла. Какие-то там... Подожми на, на примотку. А это оказались, там просто какая-то банда из 10 человек просто напала на Беларусь. СССР было вынуждена прислать армию регулярную, потому что Беларуси не справлялась разогнали бомжей каких-то. Засада обнаружена. Какой позор. Наша засада обнаружена! Блин, кто нашу засаду обнаружил, Мне вопрос. Они типа были не в курсе, что у нас есть войска? Отлично. Теперь они будут знать, кто против них воюет. Снова заливать. Ну да, заканчиваем. <свят> Мне написали, зерк <свят> покинул игру. <играть". свят> да Бля, какого фига, серьезно? Ты что сделал? <свят> так, ну, ребят, я не знаю, что произошло. Это <свят> рип. <свят> <свят> <свят> Но Гриффинсон на своей записи видно, что у него он нажал выйти из боя и не из, <свят> <свят> <свят> из игры, <свят> поэтому очень странно получилось. Ладно. Тогда Прычай, автобус. Я автобус. Да и с тобой. Да. Ну, тут примерно такой же, наверное, будет исход, хотя там был вообще идеально все. Сейчас по-любому еще кто-то умрет, наверное, из наших войск. Из-за этого атака. Промотить можно. Я их Порабощать тоже не собираюсь. <смех> блин, еще чума. <смех> да, вот я, и у меня тоже чума теперь. Спасибо большое. <смех> <смех> Заразил тебя. <смех> да. помогал им, блин, еще и заразился в вот, <смех> Так, ну тут еще какие-то бомжи бегают? Никакой благодарности. Прости, пожалуйста, я не хотел. Я это припомню тебе. Нет, не убивай меня. Я хотел тебя убить, но, к сожалению, игра вылетела. Просто там дальше за кадром было бы, как мы вырезаем свебу. И захватываем город. Так, я сейчас думаю, местеть в земных кругов или идти на ну, тут уже сам решай. Касуркис я захватывать навряд ли буду. Но как бы... В то же время эсты могут приплыть ко мне. Я думаю, тебя вообще стоит забить сейчас на, этих, на юге чуваков, на бой. Тебе лучше, надо с этими закончить с эстами, наверное. Ну, я могу пойти на, на скалкалис. В Касуркисе просто там полный стак войск еще один сидит, если я не ошибаюсь. Ладно, я на ускоренный пойду, наверное Наверное, я не знаю, как там хочешь Нам просто эти еще ребята ходят Бой. Ну, 55 отрядов, они не разобьют, по идее Да нет, конечно Ну, я сомневаюсь, ну, хотя они могут взять наемников <laughs> И получится супер смешно, скажем так Слушай, а если я пройду, я смогу наемников взять? На Блистром марш? Ну, да Нет, по ты не можешь набирать А, да. а нет, могу, кстати Можешь? Я просто не знаю, как поступить здесь по-нормальному, потому что бой... Я бы тебе лучше советовал, Сулбфурд, у тебя армия может выйти? Mm, да. Ну ты может. бы взял, напал бы на бой, взял бы наемников. Так у тебя там, тем более, армия сейчас стоит рядом по луману на быстром марше, может участвовать? Угу. Mm -hmm. Или нет? Пан, да, тогда возьму этих вот, ребят. Я не думаю, что сейчас бой возьмет еще раз атакует. Ну, Такой маловероятный, скажем так. Засада. Ночная атака. Это... А, так блин, я могу мог бы даже не, не, не нанимать наемников Ну, Вон. я сомневаюсь. У тебя там твой присоединился, союзник. Да. А, ну тогда, да, я мог бы не нанимать. Потеря 99. Вау. Ну ты можешь еще и вернуться домой, по-моему. Отлично. Как? Прям было задумано, теперь распускать этих говнорей. Все какие-то какие бомжи остались. Ну да. Так, ну у меня же царь скоро умрет, поэтому я могу ничего не, не прокачивать. Через а. кот умрет, да. У меня, кстати, гражданская война с ну, ты пока посиди тут. Ну Пожалуйста. да, спасибо, у меня там. Чума, блин, еще и сидеть рядом с тобой. Давай себе тысячи дам. Ты посидишь там в пару ходов. Нет, спасибо, я отойду к себе обратно. Нет. Ну, там кассурки спросили бы армию сидеть. Да ты посмотри, у тебя же есть агент или нет. А, у тебя нету здесь агент. Нет, у, у меня есть агент. А, да, у меня в армии так. У тебя просто там я смотрю, рядом два агента стоит, это оказывается вражеские. Да. Wow. Шпионин за мной. Да, подсирают, видишь, я за тебя заболел, потому что эти говныри насрали. Германская баллист. Не, реально, чё к чему? Это же, я так понимаю, они, по идее, отравили твой город. хотя я в этой игре уже привык, что может происходить само по себе. Ну, да. Поэтому, вряд ли. Ладно. Тогда здесь на ему пару отрядов. Братья-копейщики, давайте-ка. 5 отрядов. Потом подсоединю их к основной армии. Ну, Все, можно решать код. Так, мне надо что-то делать все-таки с Эпиром. Это прям крайне важная сейчас задача. Эпир у Эпира. Потому что Эпир уже заколебал меня ограбить. У меня прям минус жестко там по порядку идет из-за этого. Но ну, они, кстати, перестали сейчас грабить, не знаю почему. И шли нафиг. Минус 3 пищи. Да вы заколебали, серьезно. Только не это. Нарушитель, где нарушитель? Эду, и Бесприказано. А, это они напали, потому что. Это еще перешли границу, потому что они там воевали с кем-то. Их армия была вот. вынуждена. Отлично, мы сейчас Эсто своем Нам ускорим марш. Так, так, у нас крайне сложная ситуация, ребята, давайте меньше жрать, а. Затянем пояса потуже. Знаете, есть такая фраза. Хотя это не про вас, я понял. Любите жрать, как слоны. Моего царя харизма 2 до 8. Знает полк. Кое-чем. Коечем. Так, а где это жратва? Его батя прожил 61 год. И царю уже сейчас 61. Так, пошли в атаку, ребята. Или, может, аравийские согласятся на мир? Давайте мир, может. Я так не хочу с вами воевать. Мой народ слушает тебя, works. не тратит слов попросту. Мы дорого себя ценим. Тебя дорого ценить, зато я вас не ценю, сейчас я вас захвачу и будете знать себе цену. Варвары. <laughs> так, мне надо, короче, по-любому ливать от тебя, потому что у меня там восстание будет скоро. Ну, ливай. Ну, я, может быть, с собой заключу мир? Заключай, потому что я его точно захвачу. Мне надо этим чувакам вернуться хотя бы к себе, блин, на территорию, а то они там вообще скоро помрут с голоду и с болезней всяких. Ну, надо попробовать заключить с ними. Могу мне даже денег дать. Потому что я не хочу с ними воевать. Мне это невыгодно. Мне это экономически невыгодно. Да, так, конечно. пожаров в Сибирь, мне экономически невыгодно. Ты че охренел? Пожаров тушить невыгодно. Ну, так правительство, правительство России сказал. Да. Нам вы, это экономически невыгодно. Не все, вы знаете там свою Беларусь. Да. Так. Блин, надо что-то снести и поставить в жарапу. Так что у вас там реально так, так жестко с, пожар, с пожарами? Ну да. У нас демонстрация периодически проводится. Тихо у меня все отряды на серебряных ковчиках. Классно тебе. Да. <laughs> <Мне> там <бомжи. свят> Так, давайте-ка мы не будем ставить эту хрень. Поставим лучше рыботорговец. Работорговец, я все хочу сказать. Рыботорговец. Слово такое скользкое. Так, давайте-ка мы поплывем и уничтожим Эпир. Страх Фобоса какого-то, блин, они заколебали меня, грабить Пираты хреновы. We... <coughs> Мы не можем увидеть, что там у соседей. Вот wish of me? What do you wish of me? Хочу, чтобы ты мне показала, что там у врагов. Так, иди давай сюда. Вот сюда на другой конец карты, отлично. Блин, как как так-то я вот играл же за Рим, у меня таких проблем никогда не возникало с Жерапой. Скажет в комментариях игра на легком, любому. Может надо с кем-то торговать? Greetings. Greetings of me. We will clap. Да, Жене нельзя пищу передавать. Прям очень... Да, интересно. у меня 11 пищей, так что. Денег много, а жиротвы вообще у но Ну, у меня все нормально с, с жиротвой и с деньгами. Осталось только вот расширяться. Так, там случайно, блин, там риск появился, раскола опять. А, завоевать верность. Верность есть количество. Кто у меня риск там поднял? Так, стопы. Завоевать верность. Да блин, опять не та партия. А как вы знаете, какая партия раскол приносит? Я не понимаю. Риск, раскол. А, ну вот две партии у меня показаны. Папиев побольше. Завоевать верность. 1-4, 8-8. Риск раскол 1%. Смотрите, ребята. Риск раскол 1%. На следующий ход будет у вас гражданская война 10 пудово. Право, 10 пудово. Я прям. Вот уверен в этом на 10%, потому что эта херня уже была у меня там было 3%, что ли, у меня была гражданская война из-за этого. Так. Ну, если сейчас будет гражданская война, это будет жопа. Капец, он гребаный шаг не доходит до этих... На ускоренном марше. Один шаг. Почему, ну... Как же это, как же это... это тупо, ну, блин. Это... <laughs> Успейте предзаказать. <laughs> Ладно. А, ну если я подойду к ним на ускоренном марше вот этой армии. А то я такой, то я смогу их разбить. А, я, кстати, знаешь, что понял? Что? Это же было такое байт был на следующей серию, что типа вот там, что будет в следующей серии. Знаете, битвы. Битву посмотрели, битва закончилась, мы опять автобой сыграли. Это как, ребят, мы решили переиграть битву. Да, классно. Просто эпик байт на битву, которой не было, по сути. Ладно, ну, конечно, ботить. конечно, победили. попущу их. А, ты уже захватил Оскол Калис? А. Нет, я не захватил, я просто разбил ну, Осколи на наши, которые были. Там, кстати, их дофига, я смотрю, они еще и нанимают войска, причем. Ну ладно, но много их, но я сейчас... Осторожно там, не зафейли, Как обычно. Буду армию нанимать сейчас. Наим учеников побольше. А, нет, сколько домаш. Так, здесь восстание будет, блин. Ладно, построим мастер-труп. Что это такое вообще? Что? Мастер-труп. Почему он мастер, если он труп? Труба. А, труб? Я думал, гробок мастер. Просто думаю, это такая Такая профессия востребованная. У вас там был свябов. Но ничего, без этого не обойтись. Ты смотри, ты его победил, Эстов, они еще и заболели тебе. Не, если я возьму наемников, то я смогу их захватить. Хранители черепа туристы какого-то. У них армия называется. Ой. Чего? Да не оказалось. Осторожно. Четыре 4 с половиной Да уж. Да. На... Денег много. А армии нет. Армии нету, да. А у меня ни жрату, ни денег нет Рим уже стал поздней Римской империей западной просто. Северной Римской империей. В германских лесах, блин, все сдохли. Боло, Да. А ну, нужно ли мне. Нуж ли мне эти. Как это, блять? Мастер труп. Зачем уметь? Если бы труп, я бы тебе сказал, зачем? А если Трубы? не знаю. Ничего. Как бы. А, ну доход на 8 монет увеличивается. Ну вот навлечение, в принципе. А даже не знаю. ну. А она ну, построй, надо бабки тратить, Как-то. Мастер трупов. Так, в Ленин. А под защитой отлично. А у меня сейчас будет гражданская война, у меня сейчас будет гражданская война. Ребята, чекайте. Давайте-ка я предложу договорить о падении этому чуваку. Алматы, давайте вам не договорю о нападении. <смех> Умеренное, вау. Давайте, да, дашь денег мне. 500 монет. Они отреагировали, ваше предложение, ну ладно. <смех> и цен, давайте я торгую, <смех> <Договоры> на падение. <смех> о, они, они согласны. А, ладно, ты мне даже 2000. Полторы. Да, уж и Швейцена всего, по-моему, одна территория, да, один город нет у него а да один город кстати бомжи какие-то давай когда -ка сми тысячу кстати интересно лондон они приняли предложение лондон из какого города появился у меня теперь полторы тысячи я, Надо пом... еще я помню что в лондине он появился это римский город а вот каму не интересно Так, а давайте-ка, дадите мне денег, Афина. Тысячу монет. Ну ладно, хотите, как хотите. А давайте-ка, тогда... Ливия, давай с тобой на горе на Красавцы какие. А Один <сосе> жал, дадите? Две тысячи. Нет, две не тысячи, Иван. Давайте... Камолоден является древнейшим городским поселением в Британии. Ладно, 500 монет, иди сюда, пожалуйста, 500 монет. Приблизительно основанные в 2010 году до нашей эры. А, перенес в столицу. Сюда какой-то варвар. Так, а если я... О, Апу, давайте-ка с вами. Горе нападения. А Только я что-то не пойму, лундиниум это вообще другое что-то. Ладно, пятьсот монет, ребята, 500 монет и... по рукам. Ныне Лан, Лондон. Так, у меня теперь две есть. А, нет, Лондинем это другой город. Окей. Я уже просто реально не знаю, о чем здесь говорить в игре, когда... Как бы... <смех> как бы я не знаю, просто реально скучно как-то стало резко. Ну ладно, я подожду ход тогда. О, ждем гражданскую войну. Гражданская война, гражданская война, гражданская война. Эм. На тебя обои напали? Опять? Серьезно, они опять напали? Откуда еще одна армия? Ну я, блин, не думал, что они так быстро нападут. На... <coughs> да уж. Ну, гг. Ну, да, тут, наверное, никак не победить. Хотя можно биту было сыграть, но ладно. Какой смысл? Ну, он мог бы больше убить. Мне было легче захватить твой город. Думаешь? Да ладно, я шучу. А, и кстати, они не захватили, они его разграбили. Они посчитали, что твой город настолько донный, что его захватывать это вообще не их уровень. Ну ладно, я не против. А... Типа. Ого, нифига вы вытянули опять войска откуда-то Ребят, может вы забудете Рине? Все ливнули Серьезно, откуда у них взялось столько войск? Прям... Варвары... У меня восстание до будет Варвары прям удивляют Араверные, нарушили наши границы У меня, кстати, восстания не будет это повезло. Так, слушай, я сейчас, наверное, или один ход подождать еще. А давайте, наверное, подождем один ход. Хотел, думал, напасть на варваров, но что-то еще один ход подождем. Так, а вот эта армия, как как они посмели нас на нас напасть и мы отступили? Ребята, Рим такого не приемлет. Или победа, или смерть. Сейчас мы соберем вместе, ребят, возьмем. Блин, правда, что брать-то тут кавалерию, только вот, если кавой заходить в тыл копейщиком, если пробовать. А <соff> да, да. <соff> Или давайте вернемся в нарев, наверное. Нет, я сказал, Рим это не приемлет. <соff> <соff> <соff> Прием приемлет. А, Рим прощает вас, ребята, возвращайтесь домой. Ладно, еще? не, наверное, ну, давай-ка я все-таки сражусь по приколу просто. У нас свойств гораздо меньше, чем они, но я хочу победить. Мы гораздо, конечно, но поменьше. Ну, я бы сказал, гораздо меньше, там, рукопашников у меня совсем мало. Ну, рукопашников в два раза больше, чем у меня. А, ну ты каву, каву взял, да? Ну, потому что тут просто мало осталось рукопашников очень. Так, э, я сохранился, давай мы закончим эту серию наверное на этом все-таки да. в следующий раз реально мы ребят сыграем битвы надеюсь это. потому что это будет тупо если опять раз синхрон произойдет или еще какая нибудь херня и мы вылетим ну ладно в общем это следующая серия будет ставьте пальцы вверх ну подписывайтесь на грифон он и на виному тоже сбойте ну а уж на техно канал да ну там уже я как-то не особо сейчас записываю видео Подустал устал немного от этой темы Ладно, ребят, короче, всем пока, удачи, счастья. Счастья, здоровье. Да-да, всем пока-пока. Пока-пока.